Приветствую вас, друзья! Очередная суббота и снова нахожусь на книжной ярмарке, где по субботам работает Краснодарский антикварный рынок. И пойдем посмотрим, что сегодня привезли наши соседи и вынесли на прилавки коллекционеры Краснодара. всяких вещей интересных кто-то искал аптечные пузырьки в комментариях заходите в разных форматах вот с первомутровыми отблесками штука Вот. надо. Для тех, кто не знает, <соединяющие> цветочек это тот самый Дельвейс. это копия. Ну, это копия привет. подсказывает привет. А в какую цену? Ругались, не буду сейчас показывать, с кем здороваюсь. <соединяющие> а ругались в комментариях, одни, одни здоровые. Никаких предметов. Пожалуйста, вам предметы. Для коллекционеров наград, пожалуйста, планочки для того, чтобы в рамку их повесить. это ваш... есть, Юрчик, какие-нибудь? К сожалению. Понял, не носимся, да? Мужчина хочет посмотреть. Запчасти на самовары, любые, крышечки, ручечки, винтики всевозможные. Юрчик, удачи, Александр. Сегодня антикварный рынок в роще очень скуден, очень скуден, поскольку в Новороссийске проводится слет коллекционеров и все барахольчики практически уехали туда, видите, половина только ребят присутствует. Поэтому покажу вам то, что они привезли. Вот один из моих любимых столов. Ребята из Ейска постоянно привозят интересные вещицы. Мельхиор? Мельхиор да. Ну такой прям интересный. интересный. Первый раз такой попался. Это же ситечка, да? Ситечка, да, для чая. Прикольная. Колечко открывается, чай набирается. Прикольная. Сколько стоит? Тысяч. Забрал. Ситечки я очень люблю. Ну, необычно абсолютно. Да. Честно говоря, первый раз. Он клеймо Мельхиоровое. Вот. Mm -hmm. Советское? Ну, советская старый Киев, да. Прикольно. Ну вот это хороший завод имени этого. Забрали ситечки. Да. Забрали мы ситечки. Да. А вот с таким же точным дизайном. Он на соседнем столе ложка серебряная. Не, просто так. показываю, что а, интересно. Да. На соседнем в Олексе. В Олексе. С таким Посмотрим. же дизайном ложка серебряная. Так вы бы это скопировались? Да, нормально. Конечно ты Идёшь прикладывать, киевский дизайн, ну, я же тебе говорю, смотри, очень... Угадали. Люблю. Да, я же уже знаю. Бинго. Опах не пропьёшь. Только металл совместный, да? Это серебро? Да. серебра? Да. Это серебро, там нет. Я просто потому что делали не делались и в проблем. серебре, и не в серебре. Один Так, а вот интересная штучка 84-й пробы. А можете открыть? Обязательно. Угу. рамочка для фотографий переносная дорожная чтобы не забывать о своих родных где-то в путешествии скорее всего 19 либо начало двадцатого посмотрим потом по клейму забрал тыщенку я я вам должен Спасибо это вам. Это Спасибо. Я вас не вижу. Де, де, де. Нашел я вашу рюмочку. А, ну ты говорил, прошу вас. Да, так что можете это делать заход от Бердычева через Жмаринки. Как вы? Как вы? Как вы? Я рассказываю, Игорь. Пометуя прошлый ролик о прикольных штопорах в магазине, обращайте внимание. При семерки или что? Круто. Я помню, что такой как автомобиль стоил. Да? Вот он радитет. Такой магнитофон в середине 80-х стоил как автомобиль восьмерка. Я бомбер тебе, который показывает в машине. Это я и весь тебя читал. Постепенно винтажные предметы переходят в антиквариат. Серебро. Вот те самые советские вазы, которые разыскивают, бывают мельхиори, нержавейки. И вот как раз та ваза в серебре, которая стоит для обычных крустаний. Поставки, посадки. А мы вместо бэджи ганчики отняли. Да, То я не <с нашел, потерялся. Делаем на следующий раз. Фотографию готовить. Бэджи в сфотографии положим. Они вообще пытаются порядки навести кузнецов блюда что стоит? 15 И даже меньше. Рабочий? Да. За 12 Замечательно. А включим? Конечно. Чтоб проверить Это да от него такая медная трубка да? Крутяк ты, Куда ну, да правильно Сюда? Да, поди, не не не, подожди, не спеши, вот позы скорее всего. Да, вот так. Смотри. Давай на ровное поставим, так не будет работать. Илюш, Там все даже в масле. Феном. Ну, У меня есть, но металлический. Пил, сюда ехал, иголка потерялась. Пойдем. Но он работает, поет. Без иголки не надо ставить. Без иголки петь не будет, но он хорошо поет. С иголкой. Просто, пусть покроет. Можно, может у кого-то есть? Я хочу тренировать. я... Ты не выходила. А, а вот он как работает? Надо вай фай подключать, да? Нет, просто снимает Если вай фай подключать, то это уже можно в прямом эфире подключать. Все, замок писит сеет, в общество не работает. Не, не работает. Не стоит ни этих самых, ни правления, ничего не проводится. Ну, время подходит. Как, как смотрю, вспоминаю этого славака Рацута. Всего. Лупа. В связи с тем, что сегодня в Новороссийске проводится слет коллекционеров, Краснодарский рынок очень-очень скуден, людей очень мало. Делать тут нечего, но приобрел две вещицы. Ситечка интересной формы, мельхиоровая и дорожную рамку для фотографий. И зайду по дороге к своему другу и коллеге Юрию Ансимову магазин под названием ретроспектива у него у входа сразу видно чем занимается а это каретный чемодан 19 век вероятнее всего да бирочка есть импортная кайзер да германия кайзер германия если кому-то необходимо украсить интерьер, обращайтесь. Антикварный магазин. Ретроспективы. Место номер 54. А вот Юрий с удовольствием вам продаст этот каретный чемодан. И покажу вам, что у Юры есть внутри магазина. У входа вас встречает символ. Олимпиады 80 слегка в уставшем состоянии. Иди комментируй, Юрчик. Видишь, что показывай. Аппаратура разная С советских времен. Есть и рабочие. Магнитофоны кассетные, бобинные, радиоприемники, сервизы. Очки Посмотрите, винтажные. сколько всяких интересных штук. Тут можно приходить и копаться часами, выбирая себе интересные вещи из прошлого. Чемоданы в ассортименте. Всегда в наличии у Юры. Чемоданы. Ты кинопроектор какой-то. Да, это район пионерского район, лагеря да, Чемоданчик Есть любители кино Вот такой Переносной в чемодане Кинопроектор Их возили по пионерским лагерям Там устраивали Кинопоказы А вот лечебная лампа кто-то ищет такие. Сколько стоит, Юра? 500 рублей. 500 рабочие. рублей рабочая ультрафиолетовая советская лечебная лампа. Так, ну в закромах Юрия не будем заглядывать. Там наверняка много ценных вещей, которые он еще мороз, не рассмотрел. Скоро, через несколько месяцев уже будем праздновать Новый год. И любителей винтажных украшений приглашаем Юрий в магазин. У него очень много, огромная коллекция. Несколько тысяч елочных игрушек, ассортимент которых он может вам предложить. А сейчас еще модно заботиться об экологии. Не покупать пакеты, а пользоваться легкими сетками под названием «Авоська». Ее очень удобно носить с собой, она легкая и в нее много помещается. А учитывая сегодняшнюю обстановку, когда, когда идет продажа арбуз и дынь, то вещь просто незаменимая. У Юры очень много книг, каталогов различных, из которых можно использовать до сих пор картинки. И тексты. Целый ящик винтажных подстаканников. Можно создать такой винтажный интерьер. Для любителей есть музыкальные инструменты различных национальностей. А вот интересный старый штативчик. Штативчик, да. Похоже, даже рабочий. Сколько стоит? Ну, тысячу. Я подумаю, куда его пристроить. Да, По-моему, под него фото есть. Посуда в ассортименте. Добрый день. Я все в среду ночи оставлю. А фото это Если кто-то хочет поразвлекать детей игрушками, прибитыми к полу, тоже можно зайти к Юре в гости. Так что будете на антикварном рынке, в роще, или на книжной ярмарке по-другому называется. Обязательно приходите к Юри. Он вас ждет с огромным выбором различного коллекционного материала.